Приветствую вас, представители знака Зодиака Овен. И заодно поздравляю вас с вашими наступающими днями рождениями. Сегодня, 21 марта, солнышко начинает не только входить, ну не просто входит в первый градус знака Зодиака Овен, но еще и начинается новый астрологический год, который задает тему, на весь последующий год, и также сегодня еще и Новолуние. Отсюда можно сказать, что для вас всех этот год будет необычным, он будет буквально звучать как новая чистая страница вашей жизни. Давайте же посмотрим особенности и основные сферы влияния для вас в этом году. Его начало произойдет по Украине 20 марта в 23.24 по Москве. Это будет уже 21 число в 0.25. В всех обоих случаях асцендент находится что так, что так, в Скорпионе. Разница там буквально 1 градус, а это говорит о том, что вы в этом году будете очень напористыми, очень. Пробивными, очень харизматичными, тем более, что Скорпион и Овен, они имеют общего управителя Марс, но это может придавать вам воинственности. Вообще для вас воинственность это абсолютно нормальное состояние, я думаю, что можно сказать, вы будете находиться в своем естественном состоянии, будете очень живыми, активными, пробивными. Давайте же посмотрим, где будет находиться управитель вашего первого дома. Первый дом это, знаете, то, как вас будут видеть окружающие. Это э, ваша личность, это ваша внешность, это э, то, как вы будете себя подавать окружению. Так вот, Марс находится на границе восьмого дома находятся в близнецах. Восьмой дом, он часто связан с опасностями, связан с военными делами, с военными профессиями. Ну и сам по себе он еще отвечает за мужчин в карте женщин. Так вот, я думаю, что своими излишними активными действиями вы можете приносить какую-то опасность для себя для своего здоровья. Но восьмой дом ⁇ это не только опасность, это также еще и сфера, отвечающая за чужие ресурсы, за ресурсы других людей. Возможно, вы будете на них охотиться или у вас будет огромное желание развить свою деятельность ну, это также и кредиты, это банковская сфера но также это еще и сексуальная сфера а также еще для кого-то это и эзотерическая для тех, кто давно хотел заняться изучением этой темы то может с легкостью тем более по близнецам близнецы они очень любят учиться легко может удовлетворить свои желания в этом году Марс имеет хороший аспект к Меркурию, а это говорит о том, что, кстати, Меркурий это руки, это руки, это наш язык и в аспекте с Марсом действительно может говорить о вашем остром уме, о ваших очень четких точных движениях, готовности идти, знаете, куда-то в бой, добиваться чего-то своего, так что Смотрите, да, делает аспект Меркурия, Меркурий в четвертом доме Вообще, если мы посмотрим вот основное скопление планет, они будут находиться в четвертом доме Четвертый дом у нас отвечает за семью, за недвижимость, за то место, где мы проживаем И также отвечает за нашу родину или за ну, ту страну, которую мы считаем своей родиной и также идет скопление, рядышком, тут приятные, хорошие планетки находятся, и узлы, причем пятый. Пятый – это хоппи, это дети, это развлечения, праздники. Ну, мы сейчас к ним будем возвращаться, обращаться по, по мере исследования, анализа, а пока идем дальше. Давайте посмотрим на ваш дом денег. Так, ну, он у нас управляется Юпитером. Юпитер где? Он вроде как в четвертом, но уже в соединении с пятым. Я могу сказать, что, наверное, самый такой лучший источник дохода, или повезет больше всего тем, кто зарабатывает своим хобби, кто зарабатывает на праздниках. Также это могут быть траты на детей. Это могут быть поступления финансов от тех людей, которые вас любят. Это может быть хорошие доходы от творческой деятельности. Поддержка детей, в том числе, если они уже взрослые. Причем здесь еще у вас в пятом доме и Венера. А Венера, она находится в своем знаке, в обители. И она здесь очень сильна. И я бы сказала, что этот год, он будет счастливый для ваших детей. И очень удачный для вашего для продвижения вашего хобби. И он даст такую огромную веру в себя, огромную пробивную силу, благодаря которой вы сможете добиться каких-то невероятных результатов. Таких, которые могут сделать вас счастливыми, ну или просто очень-очень вас порадуют. Так, третий дом, ближайшее окружение, да, подождите, мы еще по второму не дошли, тут я вижу Плутон. Плутон это второй, в принципе не второй, он первый, первый управитель вашего первого дома. И мы смотрим на него, он в последних градусах Козерога остается. Это указание, причем знак включенный, и это указание на то, что этот год неблагоприятен для смены основной сферы деятельности. Например, если кто-то хочет улучшить свое материальное положение, то ну, он будет слишком зависим от каких-то внешних обстоятельств. Вот я бы не рекомендовала в этом году менять работу, поскольку лучше не будет, будет так же. Можно сказать, что вот такой, какой была ваша финансовая сфера на начало этого периода, ну, так примерно вот в таком она будет состоянии оставаться в течение всего года. Теперь, наконец-то, перейдем третий дом. Это близкие контакты, это соседи, это люди, которые входят постоянно в ваш дом. И это также еще и транспортные средства, короткие командировки. попадают в водолей, управитель УРА в шестом. Ну, да, для кого-то это может быть множество каких-то мелких поездок, мелких командировок. Также необходимо заняться своим здоровьем консультироваться, проходить обследование. тем более, что здесь еще и в третьем Сатурн. Сатурн в рыбах это не очень хорошо. Ну, он сюда зашел почти на два с половиной года в рыбы. И он, знаете, он как будто бы немножко размывает вот границы, размывает желания, он дает не очень, ну, ну не то чтобы не дает большой уверенности, а наоборот, он дает неуверенность в своих действиях, в своих силах. И еще может говорить о том, что вы можете терять уверенность в тех людях, которые вас ну, не просто окружают рядом, а те, которые вхожи в ваш дом. Могут быть еще ухудшения взаимоотношений с вашими там двоюродными братьями, сестрами, тетями, дядями. Ну или как-то отдаление от них. Ну или это может просто коснуться темы их здоровья. Ну не очень хорошо может быть по здоровью. Теперь, сам по себе четвертый дом. Очень интересен тем, что Луна. Луна прям четко находится на границе четвертого. Это очень такое яркое указание на то, что возможен переезд, перемена места жительства или же изменения в самой сфере вашей семьи. Это могут быть любые изменения, но так как было, уже не будет. Будет что-то по-другому, то по что-то поменяется. Покупка, продажа, переезды. Ну, может быть, кто-то уйдет из жизни, если там уже, например, очень-очень сильно пожилой человек или очень больной. Тем более, что Луна, она еще часто олицетворяет женщин, близких женщин в нашем роду. Если посмотреть ну, вот на Москву, например, то есть Россия, то здесь Луна получается в третьем доме. А третий дом это переезды, перемещения. Это немножко тут другая история. И может указывать, учитывая, что здесь Нептун еще. Здесь Нептун попадает четко на четвертый дом. А это говорит о том, что этот год для вас может быть связан с непониманием относительно того места, где вы живете, то есть какие-то для вас могут быть загадки или заблуждения или обманы, ну в общем-то что-то будет непонятное. Так два слова еще хочу дописать по поводу. Смотрите, у вас включенный седьмой дом. Здесь Марс. Марс это активность, агрессивность. Значит, ситуация такая, что любое ваше Желание как-то активно воздействовать на своих партнеров, оно может претерпеть неудачу. В лучшем случае все останется так, как есть, ничего не поменяется. Также может указывать на активизацию ваших врагов. Плюс у вас здесь еще лилит в доме восьмом это дом опасности. Девятый дом управляется Солнцем, и ваше Солнце в четвертом. Ну вот здесь какие-то такие интересные моменты, указывающие на то, что опасность может прийти издалека. Смотрим по Украине. Ну, здесь Нептун тоже в четвертом. И что это? Ну, всегда, когда Нептун оказывается в четвертом доме, это может указывать на какие-то туманы, неясные обстоятельства, связанные с домом, семьей, иногда с обманами. Может быть, там с водой что-то быть связано. Например, место жительства где-то возле воды. Может говорить об очень сильном каком-то знаете, духовном слиянии между членами своей семьи. И тем более здесь еще Меркурий. Меркурий ⁇ это много Меркурий, Солнце. Вообще там, где находится Солнце, человек будет проявлять свою наибольшую активность. То есть Солнце светит. Вот где вы будете хотеть светить? Вы будете хотеть хотеть светить в стенах своего дома. Очень много здесь общения, движения. И несмотря на какие-то загадки и неясности, все равно вы будете стараться максимально проявлять в пределах своей семьи свою активность. Юпитер. Юпитер у вас здесь в соединении с Хероном в пятом доме. Это расширение. Расширение в сфере детей, в сфере ваших хобби, в сфере ваших даже праздников каких-то. Вот знаете, сейчас идет сейчас идет патриотизм, рост патриотизма почему-то тоже. Вообще складывается ощущение, что у многих представителей вашего знака семья в этом году, ну в ближайшем нашем году до марта месяца 24 -го года расширится, станет значительно больше, чем есть. Это может быть и брак детей, рождение внуков, может быть вы сами нарожаете детей, что-то будет происходить. Теперь давайте посмотрим, да, тем более, что управитель четвертого Нептун и находится в этом же доме, поэтому он здесь будет достаточно силен. Кстати, еще Нептун дает тягу ко всему, ко всему творческому, музыкальному, ко всему, знаете, женскому такому, чуткому, внимательному. Я думаю, что вы будете проявлять очень большое внимание к членам своей семьи. В этом году. такой чуткость, понимание. Потому что вообще это, вы знаете, такие очень хорошие аспекты для тех, кто занимается психологической деятельностью. Может быть, будете личным психологом в своей семье. Теперь по пятому дому. Я уже говорила, управитель его Марс, Марс восьмом. Значит, что здесь? Здесь может быть какие-то да, глобальные перемены в жизни ваших детей, у кого не есть, у кого нет, могут появиться. Что еще может принести? Тем более, что здесь Венера рядышком, соединение с северным узлом. Нахождение северного узла в пятом доме указывает на то, чем лучше заняться, куда лучше направить свое внимание, ну вот, соответственно, лучше в эти сферы. А вот от чего уйти, это от своего активного участия в жизни друзей и, и различных коллективах. По работе тоже будет улучшение значительные. Давайте посмотрим аспекты от урана. Так, здесь секстиль к луне, только я вижу. Да, ну, он еще достаточно такой широкий, но все равно он уже начинает работать. Да, будут улучшения по. По здоровью и по работе. Так, сам по себе седьмой э, дом управитель тоже Венера. Да, многие одинокие, могут встретить свою любовь, потому что седьмой дом связан с партнерством. Давайте посмотрим аспекты. Тут квадрат к Плутону, секстиль к Сатурну. Между прочим, очень благоприятный год для того, чтобы завязать какие-то серьезные взаимоотношения, либо улучшить те, которые есть. Так, ну квадрата к Плутону здесь нету еще. Так что очень хороший аспект идет на партнерство. Да, видите, у вас вот как-то личное жизнь, в этом году претерпит много хороших изменений. По девятому, так, девятый это за границы, значит, кто, да, еще обратите внимание на восьмой, здесь рак включенный, восьмой это опасности. Если что-то будет сложное, опасное для кого-то в этом году, то здесь вам тоже только лишь придется принять ситуацию таковой, какая она есть и выживать уже в этих условиях, потому что здесь ситуация, когда любое ваше действие не будет приносить никаких результатов. Знаете, как рыбка будет репыхаться. Но то, что будет происходить, то будет происходить. Теперь смотрим по девятому дому. Здесь находится лилит. Смотрите, не сильно не обольщайтесь за границей, темой связанной с переездами хотя я вижу, что очень хочется тем более, что тут идет аспект на тригун от вашего солнышка к лилит, хотя он еще тоже широкий, ну и плюс еще и управитель девятого в вашем четвертом да, соблазн велик для тех, кто все-таки строит планы переехать можно, можно очень четко на этот аспект показывает но полилит, лилит, знаете, может оказаться не все так гладко как хотелось бы. Управитель 10-го, Меркурий, вашем 4-м, ну, это опять 10 это дом, связанный с социальным статусом, с нашими главными высшими, высшими целями, и все это снова находится в доме своей семьи. Вы своей, на своей семье сосредотачиваете главное внимание, главную активность, и главные цели. Так, ну, а здесь дом дружбы – любите тех, с кем дружите и по опасным ситуациям здесь у вас ну, получается Марс и Плутон финансовая структура и я думаю, что нужно быть осторож, ну, не осторожными, а бережливыми в отношении своих финансов, потому что я вижу, что материальная сфера будет у вас ну, немножко такой зависшей, немножко страдательной. Нужно денежки поберечь, ну и быть в принципе осторожными, не лезть на рожу, не влезать ни в какие критичные ситуации. И все будет хорошо. Чего я вам и желаю. Поэтому... Подписывайтесь, пожалуйста, кому было интересно на мой канал, комментируйте, ставьте ваши лайки и до встречи в следующих прогнозах.